Всем привет! Вы на канале Аниме Кун. Назвучиваю я Хейзер, и это ТОП-5 Аниме в жанре наука. Сразу хотим предупредить, что это только субъективное мнение автора, и места данного топа не имеют совершенно никакого значения. Но мы начинаем. Приятного вам просмотра! Первое место. Доктор Стоун. В начале 21 века произошла таинственная катастрофа, После этого бедствия, все человеческое население Земли разом окаменело. И лишь через несколько тысячелетий, в результате фантастического сочетания непонятных условий, мир вернул к жизни молодого гения Ну а будучи человеком с научным складом ума, санку решил добиться трех целей. Первое — это пояснить, что же приводит к снятию окомнения. И второе — возродить человеческую цивилизацию и постараться божить в мире, который был пуст на протяжении более тысячи лет. И ни один человек не нарушал его идеи. Второе место. Стальный алхимик. Давным-давно два брата проводили счастливые дни своего детства, изучая алхимию, которая руководствуется принципом равного переноса, вы не можете получить больше, чем дали. Но эти братья попытались бросить вызов этому закону, и в результате произошел ужасный несчастный случай. Теперь старшего брата Эдварда называют стальным алхимиком из-за его металлических конечностей. А младший Альфонс – душа без тела. Вместе они ищут силы, чтобы восстановить себя, найти то, что они потеряли так давно. Третье место Врата Штейна Эксцентричный сумасшедший ученый Акапы, его подруга детства Майюри и хакер Атаку Дару объединились, чтобы сформировать лабораторию исследований гаджетов будущего. Ребята проводят свои дни в ветхой лаборатории, тусуясь и время от времени пытаясь изобрести невероятные, но в целом бесполезные футуристические гаджеты. Одним из самых удачных изобретений у них это мобиловолновка, которая превращает бананы в продукт, состоящий из зеленого геля. Но когда эксперимент идет наперекосяк, банда обнаруживает, что мобиловолновка также может отправлять текстовые сообщения в прошлое. Более того, слова, которые они посылают, могут повлиять на ход времени и привести к непредвиденным последствиям. Клетки за работой Красная кровяная клетка радостная и легкомысленная только закончила свое обучение и отправляется выполнять сверхважную работу по доставке кислорода клеткам организма. А в это время лейкоциты трудолюбиво патрулируют организм и уничтожают все чужеродные бактерии, которые каким-то образом попадают в организм. И без него беззащитные эритроциты давно бы были мертвы, а где-то малыши тромбоциты занимаются стройкой очень важное дело. хоть они и малы, но выполнять свою работу качественно. Пятое место. Наука влюблена, и мы докажем это. Синья Юкимура и Аяма Химура парочка юных ученых, которые хотят выяснить, может ли чувство любви быть описано через науку. Они имеют чувство друг к другу, но как ученые не могут считать их действительными, а себя учеными, если не смогут научно доказать их существование. Экспериментальные свидания, измерение настроения, измерение сердечного давления и многое другое все ради неоспоримых доказательств. Ну а всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал Аниме ставьте лайк и делитесь этим роликом с друзьями. Ну а с вами была команда Рейнерс Steam. и запомните мы всегда с вами, всем бай!